Всем привет на моем канале! Для приготовления зефира мне понадобится основная его часть, это ягодное пюре. Здесь у меня пюре уже готовое, проваренное с сахаром. То есть я разморозила клубнику, пробила блендером, соединила с сахаром и проварила до такого состояния. Берете 250 грамм. Пюре клубники, любое другое пюре, ягодное, либо ягодное, либо фруктовое пюре, не имеет значения. И добавляете сюда 150 грамм сахара. Все это блендерите, перемешиваете, ставите на огонь и увариваете его вот до такого состояния джема. Подробный рецепт у меня есть на канале, оставлю ссылочку под видео в описании. то есть Вы должны запомнить, что готовое пюре должно быть 260 грамм примерно. Привет, белка! Два белка средних яиц. Держу миксер отделила белки? Примерно по весу получается где-то 75-80 грамм белка. Добавляю сюда ягодное пюре. Подробный рецепт на приготовление ручным миксером и планетарным я оставлю под видео в описании ссылочки. Также обзор на мой инвентарь. У меня он недорогой. Здесь у меня планетарный миксер Китфорд. Довольно дешевый вариант, но работает. Взбиваю 10-20 минут. Вот такая пышная штука у меня получилась. Это я взбивала 25 минут, потому что после 10 минут было как-то не очень. Вот это так уберу. свинчик. посмотрите, какая она уже. Очень плотная. Классная получилась масса. Сейчас пока будет вариться сироп, она немножко осядет. И это лучше, чем не довзбить. Значит, мне понадобятся весы, ковшик. Отмеряю 350 грамм сахара. Мне понадобится 12 грамм огорода. И воды 160 грамм. Перемешиваю и буду ставить на огонь, варить сначала до закипания, до полного растворения сахара, после того как закипит буду варить примерно 5-7 минут, все зависит от мощности огня и всего остального. Вот уже поднимается белая пена, очень сильно кипит, у меня на маленьком огне, поэтому сейчас вот тут закипание я засекать буду время примерно 5-7 минут, может быть меньше, не знаю, все каждый раз по-разному. И либо варить до температуры 110 градусов. Но ну, это в случае, если у вас есть, конечно, чем померить. Либо буду ориентироваться на тянущуюся нить. Мне тут осталось буквально еще, наверное, пару минуточек. Сироп уже так стекает, вяло. Я включаю мою массу зефирную, пилки с пюре, и взбиваю. И потом буду тонкой стройкой вводить сироп. Проверяю, то есть так на лопатку, и вот оно тянется, тянется, тянется. Вот такие ниточки. Все, в принципе, сироп готов. У меня разогрета духовка, чтобы он не остывал совсем чуть-чуть, чтобы немножко хотя бы было больше времени мне для отсадки зефира, так как он будет фигурный. Поэтому я немножко подстрахую, чтобы он быстро не стабилизировался. Я возьму две насадки. Вот такая закрытая звезда на 8 лучей. Она средняя. Здесь примерно 0,8-10 мм расстояние. И вот такая насадка для розы подойдет абсолютно любая. Они без номеров. На пергаменте сделала... Размиточку. То есть я от руки нарисовала шапочку, варежку и вот такой носок. Самое главное, чтобы вы отсадили детали зеркально, чтобы их можно было потом между собой соединить. У меня немного осталось проваренной начинки вот этой клубничной, поэтому я ее тоже пущу в дело. И для начала отсажу начинку. Часть зеферной массы поместила в кондитерский мешок, остальное поставила в духовку и открыто дверца. Мне сейчас нужно сделать резиночку для шапочек. Насадку ставлю вертикально. Здесь начинаю так, чтобы у меня зефир схватился и никуда не подевался. достаю с духовки зефир, очень часто горячая, и видите, что он даже не, нет никаких признаков на то, что он стабилизируется, это очень хорошо и продолжаю работать. Теперь уже беру насадку закрытая звезда и отсаживаю саму шапочку, так как здесь начинка, значит буду начинать с краю. Узор можно импровизировать любой. Зефир отсадила, у меня ушла вся порция. Я буду оставлять на ночь, так как у меня уже пол 12 ночи, поэтому увидимся завтра утром, когда у меня стабилизируется все. А вообще 6-8 часов достаточно. Зефир стабилизировался, он уже не липнет даже к рукам, не оставляет пятен. Посыпаю сверху сахарной пудрой, разрежу на пары, так будет проще собирать. Здесь у меня начинка, поэтому аккуратно снимаю пергамент. Соединяю по половинкам. Здесь эту сторону ничем не нужно смазывать, она довольно липкая, потому что зефир влажный, поэтому он сам к себе приклеивается стряхиваю лишнюю сахарную пудру вот что получилось у меня в итоге. Это все можно упаковывать как в отдельные фасовочные пакеты подарочные, так и в наборы собирать, коробочки к Новому году. Это очень необычно, красиво и вкусно. Кому видео понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии. Всего вам самого доброго, будьте здоровы! Пока-пока!